За время своего визита в Казанский федеральный университет шериф Акхри Мухаммед абд аль наби посетил Музей истории КФУ, Химический институт имени Бутлерова, Инженерный институт, а также Институты физики и фундаментальной медицины и биологии. После ряда экскурсий президент египетско-российского вуза встретился с сотрудниками Казанского федерального университета. Встреча прошла под руководством проректора по образовательной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух вузов. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях между Казанским федеральным и египетско-российским университетами. Договор предполагает сотрудничество вузов в научной и культурной сферах. В протоколе обозначат рамки сотрудничества. Также он подразумевает обмен студентами, преподавательским составом и, конечно, культурный обмен между нашими странами. Договор поспособствует развитию образовательного процесса в обоих университетах, а также развитию финансовых и научных возможностей. В Египетско-Российском университете три факультета – фармакологический, инженерный и стоматологический. В сотрудничестве в этих направлениях и заинтересован зарубежный вуз. Артем Тупичкин, Денис Панкратов, Владислав Михневский, Универньюз.